Добрый день, я школьная Ольга Сергеевна, пластический хирург, патлажан клиник. В нашей клинике я веду одно из самых деликатных направлений в эстетической хирургии – это интимная пластика. Операция, которая позволяет восстановить эстетические и функциональные недостатки, связанные с послеродовыми деформациями, либо ввиду э, врожденных или возрастных особенностей. Также одно из направлений, которым я занимаюсь – это мамопластика. Комплекс операций, направленный на восстановление женского тела после беременности, родов и кормления грудью. Какие операции входят в этот комплекс? Это операции, связанные с мамопластикой. Увеличение груди, подтяжка груди, уменьшение. Это коррекция объемов и формы живота. Например, решение вопросов, связанных с биостазом, когда, несмотря на то, что девушка худенькая, у нее есть такая проблема, как вечно беременный живот, связанный со слабостью мышц прямой стенки живота. Эту проблему можно решить с помощью хирургической операции абдоминопластика. Помимо этого, можно еще с помощью операции липосакция избавиться от лишних килограммов, которые невозможно убрать в спортзале. И важное направление, которое соприкасается с интимной пластикой, это восстановление мышц тазового дна после родов избавление от таких проблем, которые девушки часто даже не могут назвать сами себе. Я, как врач, девушка и мама, смогу понять и помочь решить вам ваши самые деликатные проблемы. До встречи в Патлажан Клиник.